Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас на обзоре будет проект Называется Акаки В общем, давайте разберем, что у нас такое Акаки Какие игры у нас здесь есть Также здесь будут NFT -шки. Как обещают Трейдены без потерь, без Проигрышев и всяких таких Нежелательных моментов Ладно, ну самое интересное Там игра, здесь как игра в Кальмара добавлена, мне нам Больше всего как бы заходит сейчас она в тестовой сети поэтому ждем когда она заработает полноценностью как говорится можно попасть сюда на раннем этапе в данный проект как говорится трейдинг без потерь дальше мы вкладочку потом откроем там вы выбираете либо вы главный либо вы добавляетесь в команду и потом начинается самое интересное ну, как по мне, самая крутая из этого всего, это у нас получается Squid Game. Получается, мы играем как вот эта финальная сценка в игре Кальмара, там где-то где этот мостик. Здесь точно так же. Либо сюда, либо сюда, там как бы прыгаешь, выбираешь, доходишь до финала, до конца. То есть, если до конца дошел, тогда забрал, как говорится, призовой фонд. Также здесь по билетикам немного написано, как это все у нас здесь работает, все эти моменты. Ну, кстати, я не знаю, лично для всего этого, для себя я именно остановился на Squid Game. Так как это интересно, ну, во-первых, можно затянуться в эту игру, сыграть. И, соответственно, там могут быть хорошие призовые. То есть, взяли, допустим, билет, соответственно, то есть, ваш ход. И начали прыгать туда, погнали. До конца дошли... Все, молодцы, вы победили. Также есть разные уровни билетов. Из этих уровней билетов вы немного по-разному сможете играть. Ладно, по токеномике 2% майнинг, 2% на ликвидность. Также на команду распределили, на airdrop. Ну и всякие там разные там темки для проекта, то есть там развитие и тому подобное инвесторы инвесторы не тут прописаны интересные ну конечно будет интересно как это будет полноценно все в рабочем виде все это будет выглядеть а, как я вам говорил да и инфти будет чуть позже соответственно есть аудиты смарт-контрактов то есть как говорится здесь все честно а, вот первый вариант игры то о чем я говорил я сейчас просто сеть не переключил скажем так торговый конкурс. Здесь вы здесь выбираете, кто вы будете капитан или просто присоединяйтесь к команде. И вы можете посмотреть, какие здесь есть команды. Соответственно, можете к ним присоединиться и смотреть, какой у них там винрейт и тому подобное. В принципе, замануха есть, интересненько. Но больше интереса, не знаю, вызывает меня лично именно вот эта вот тема. Так, вот у нас подзагрузилось. Чтобы нам здесь играть, сейчас мы на тестовой сети, грубо говоря, там, да, взяли билетик и смотрите потом все эти моменты. Ну, короче, здесь надо немного еще будет подразобраться, как это все будет выглядеть. Но ну, то, что по эре Калимара сделали, в принципе, хайповая темка, на которой можно будет еще подзаработать денег. Билеты взяли, билет купили, все, билет у нас допустим, имеется и потом делаем э, ставку, какая красная либо зеленая полоса у нас пройдет. И здесь у нас потом набивается, опять же, свинючка такая, которая будет призовой фонд. Так что с этим у нас все простенько, все понятно. Ладно, идем дальше, все у нас зависит из-за того, как будет курс идти, то есть вверх-вниз там ну, разок другу сыграете, все поймете есть смарт-контракт, аудит данного смарт-контракта то есть вы можете более детально здесь это все изучить, если вам прям там супер это важно в твиттере неплохо, так 11 тысяч человек всякие топики, залетайте, смотрите здесь постоянно всякие розыгрыши, аэродропы, поэтому вы здесь можете заработать выиграть денежку. И вот, довольно-таки неплохой у них тут призовой фонд получается. Пятерочка. Раздают 100 билетов. Так что следите за данными новостями. телеграм неплохо развит. Залетайте вообще-то в телеграм Там больше вы быстрее поймете, что ему надо. Куда вы будете двигаться, в каком направлении. Также есть Дискорд. Ну, не знаю, я лично поддерживаю телеграм так что, ребята, заходите, смотрите, это новое что-то, новый продукт, новый проект, поэтому наблюдаем за данным каки, будем смотреть, что из нас с него будет получаться. Так, на этом у меня все, так что подписываемся на канал, ставим пальцы вверх, пишем комментарии, всем удачи, всем профита, всем пока.